Сейчас, сейчас, прям сейчас. Uh -huh. Oh, but it's just a teleport, it's sure. на показ, напоказ а, оболотник так скажем, бомжа из металлурга, непризнанного художника, преследуем полицией и прочими структурами. Okay. Okay. Okay. Все материалы были найдены на помойке. Нужно абстрагироваться от нашей реальности, посмотреть, что мы выбрасываем, чем мы, чем мы заполняем нашу землю. Документальный фильм о Владимире Никасове, с его сообщениями э, цивилизации, э, городу Ижевску, э, разным своим населением, от художников до депутатов. Э, чтобы люди подумали иначе, немного бы обратили свой взор на другие вещи. Какие у вас творческие ориентиры? Может, любимый художник какой-нибудь есть? Я, понимаете, я изучал искусство, но как-то э, на определенных художников нет смысла как-то оснащить внимание, потому что есть только вот движение, и смотришь, как они развиваются, как продвигается развитие. Э, ну вот также я хочу обратить внимание на Владимира Никрасова. Этот художник он действительно вообще был для никого не известен. Его работы просто можно найти на улице, в мусорке. Он рисует на дверях, которые выбрасывают, рисует на грязных автомобилях свои работы, которые поражают просто сознание. Они настолько связанных с действительностью. Вот, нужна вот, вот, да, поганая, поганая, смотри, кровище, блин, течет. Вот мужики, вот у баб месячные, короче. А мужики, они либо в драках кровь проливаются, либо на войне. Вот это вот перформанс для художника, это война. А война это перформанс, короче. Вот так. Спасибо, мы стогов 5 на металле для себя, и для колхоза на металле скердные надеюсь. Только